Друзья, биржа Кукоин проводит новый опрос. Общий пул 500 тысяч монет SDL. Здесь рандом 3000 участников. Я принял участие. Занимает около 1 минуты. Регистрируемся на бирже Кукоин. Ссылку найдете в телеграм-канале. Ответы на вопросы здесь. Вводим ответы. Здесь указываем ваш UID Вот пример где взять Жмем на значок профиля Кнопка копировать Жмем ее, вводим сюда ответ Нажимаем отправить Ждем результатов На этом у меня все Всем спасибо за внимание, пока